На едине, сону мча заброшь Мир остался в стороне, опустилась ночь Не прошу, не обещай, ясно все и так Слышу я и слов прощать сквозь летящий мрак только-только 6 часов будем вместе мы. Только-только 6 часов вместе я и ты. Только-только 6 часов будем вместе мы. Только-только 6 часов вместе. Каплями дождя Зашла и эпизод Не забуду я Пусть сделан без тебя Мягкое купе Бедство в сон из октября По пустой тропе только, только шесть часов Будем вместе мы Только, только шесть часов Вместе я и ты Только, только шесть часов Будем вместе мы Только, только шесть часов Вместе я и ты я, Что все пройдет, высохнут дожди Свет встает, и синий лед будет позади Но останется со мной прошлой встрече след Свет кометы голубой, твой далекий свет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 Спасибо всем за просмотр и что не забыли подписаться.